Доброе утро, мы уже маскируемся от солнышка, зашторили гардины. Сережа говорит, нужны такие плотные, потому что солнце уже пекучее, несмотря на утро. У нас сегодня оладушки, О, сахарную пудру да, вдохнул, оладушки, апельсин, сметанка, чай. И что самое интересное, обратите внимание, у каждого своя программа. Ян смотрит, ты Лунтика смотришь? Лунтика. Мальчики, вы что смотрите? Гуми-гуми. У вас гуми-гуми, да. Сейчас вам пока реклама. И мы с Сережей смотрим сериал. но я думаю, нам осталось еще немножко, потому что уже перебор с этим сериалом. Реально. Уже накрутили, навертели такое, что уже... Второй сезон досматриваем. Да, второй сезон досматриваем. Называется «Война семей». Такой смешной легкий сериал, но уже так накручено, уже так допридумано. Ну, может быть, так и бывает, конечно, в жизни. Сейчас покажу вам. Отсвечивается, она не видно. Офигенный. Ну, в принципе, да, очень-очень легкий фильм. Так Что всем доброе утро и приятного. Из Австралии. Да. А, это мы только что смотрели, как люди живущие в Австралии борются со змеями, с крокодилами, с а чем-то рептилиями. Живут, живут, да. Насколько там вообще опасно все это, вся эта живность. Все еще раз всем приятного аппетита и добрейшего утра. Ох, Ян воздушный поцелуй. У Нас сегодня так, так сегодня жарко, что детвора залезла в бассейн. Хотя он у нас был, там что-то поломалось, какая-то бочка начала протекать. И... Ян сам не лезь, папу жди. Стоять за Яном. Ян нельзя, папу жди, понял? Сейчас папа. Сейчас папа придет, и ты с папой будешь плавать. Ага. Да, это ключа может нырнуть. Сейчас я пошла к нему. Все, с папой можно. Папа пришел. О, я сейчас испугалась. Думаю, сейчас как прыгнет, не успею. Что у нас там поломалось? бочка, которая фильтрует. Да, мы ее Лопнули. подклеили, лопнула. Угу. Насколько будет клей, долго держать, не знаю. А новая стоит тысячи гривен, мы узнавали, да? И все. И все. Все, все, все, все. Несу стаканчики Взяла с холодильника яблочный сок Не с чего компот варить Нет, заморозки уже у меня закончилось Пришлось купить сок Потому что просят что-то вкусненькое пить Ну и чай Сейчас не с бассейна выйдут Попьют чай с печеньем Смотрите, прикрепила я эти кашпо. Вот обычная петунья хорошо растет и тут себя чувствует. А остальные, которые специальные, вроде как, которые должны вниз вот так спускаться. Я не понимаю, они почему-то вверх тянутся, и мало солнца здесь, и все. И вот я их как купила, вообще не цветут. Вроде как завязываются, но это, скорее всего, могут быть и пустоцветы. Прям не так, как я хотела. Хотелось мне, чтобы они активно цвели. А цветет, получается, одна обычная. Ну, посмотрим. Если так и дальше будет, я и сюда высажу обычные, такие как эти. как Может, красного цвета, там какого-то другого цвета. А эти пересажу тогда ну, в другое место, там, где солнце будет. Лежишь, дружочек наш? Маленький наш. Маленький. Маленький старичок. Двойка. О, я тебе знаешь, что сейчас вынесу? Я тебе сейчас вынесу ливерную колбаску. Я знаю, ты ее слопаешь с удовольствием. Ничего общего с тем, что было раньше. Вот она такая неприятная, даже когда ее разрезаешь, ну животные едят с удовольствием, а вообще раньше я еще когда помню себя маленькой, мы же кушали ливерную колбасу, я помню у меня в семье покупали ливерку и мне она нравилась, а сейчас вот разрезаешь вообще и состав конечно почитаешь, и но это не для людей. Точно, но я покупаю для животных, но кто-то, возможно, по старинке, может быть, и покупает ливерную колбасу в одежде, получить тот вкус, который, к сожалению, не получите. Ренат говорит, настоящее лето, так тепло, я накупался. Да, такое настоящее Да, да, да, настоящее. Мама. Да. Да. Угу. Пишет в комментариях. Вы собаку редко гладите, какой ужас! Тут хотя бы любви хватило на троих детей, чтобы всем внимание успеть уделить, потому что еще между собой обижаются, Мама! что? Что? Да, да, да. Собаку еще гладить. Держи, пёс. Ням, ням, ням, на. Я знаю, ты не любишь так с рук. Он жалости не вызывает совершенно, у него очень-очень хорошая жизнь, да, он старенький, да, ему сейчас тяжело ходить, но я считаю, что сколько там, 16-17 лет для собаки, он очень даже неплох, да, Джой? Скажи, еще и по девчонкам могу, ну уже не так, как раньше, что такое? Оса? С нами столько попутешествовал. Где он только с нами не был. На море он был. И ты. Я... И, ты. И... и ты. Тебе ты все хочешь надо. хочешь подержать? Да, мы традиционно вышли вечером на прогулку. Говорит, Сережа, подержи палку, селфи-палку. Не держит он так, как я всегда держу. Вот так вот опустил и говорит, вот так лучше. Видно. И с одним велосипедом на троих. Я думаю, что мы в скором времени эту ситуацию изменим. Сейчас мы идем в сторону Кургана. Сейчас вам кое-что расскажу и покажу. Вообще, очень так интересно события развиваются. Вокруг вообще всей этой истории с раскопками. Что там сделали? Расскажи, Леш. Мы недавно вычитали в наших местных да, новостях. Да, что уже субботы можно Сейчас. приходить с 10 до 5. Будут экскурсии. Да. Будут рассказывать, Конечно. что тут захоронение. опять половиной тысяч лет. Там и т.д. и т.п. Не знаю, что они там будут рассказывать. Но смысл в том, что с этого сделают памятник архитектуры будут. Ну, это водить. правильно. Правильно, было только, бы только раскапывать не надо. Ну, было. раскапывать не надо, да. Я тоже не понимаю, если все знали о том, что там внутри, зачем вообще нужно было туда лезть, раскопали, разворотили, теперь там. Ну, теперь они во благородие сделают дорожки, сделают с этого достояние. Деревни. Но тут... радует, что там не будут строить дома. Это... Чего-нибудь будут. Тут ну, тут там будет? Сейчас чуть уляжет да? Какую-то территорию отгородят под памятник, а остальное будут застраивать. А поле какое. Держи. Снимай. Так. Мы уже приблизились. Такая огромная-огромная территория. Ой, как тут у людей чистенько убрана земля. Наверное, высеяли травку, потому что так аккуратно все. Я Сереже говорю, давай покрасим бордюры в белый. Не хочу, некрасиво. А мне нравится, я вот хочу. Вот. а что вы думаете, бордюры красить или не красить? А мне нравится, мне кажется, что это вот как-то, ну... Смотрится наряднее, что ли, чище, аккуратнее. Сережа говорит, это по-советски, как вот раньше. О, да. Вообще не вздумай. Советская юсенива. Да. Так, вот мы уже подошли, мы идем как раз вдоль этих всех раскопок. Вот mm -hmm. за мной вот этот курган. Кстати, кто-то спрашивал, где это находится, на какой улице. Это улица. Это переулок Рубиновый. Если вам эта улица о чем-то говорит, то можете приезжать. В принципе, найти легко. А ТТБ, если идти, идет прямая дорога и потом, вот по-моему, первый... по телевизиону, опираетесь в забор, поворачивайтесь направо на Рубиновый и приходите Курган. Все. Первый поворот и направо, да? Да. Можно по таким местам вообще лазить, ходить там, наступать на что-то, вообще находиться вместе там, где раскопали курган, где все это расшевелили? Мне вообще туда не хочется, желание у меня вообще напрочь отсутствует. Я вот такое чувство, что я зайду на чужую территорию, на не свою территорию. Мне уже изначально от одной мысли, мне некомфортно. Да, возможно, интересно, возможно, а я кто? увижу какие-то фотографии, найду, посмотрю, там в интернете кто-то будет выкладывать. Но вот сколько раз мы проходим, очень много людей с детками, с маленькими детками ходят, бродят, лазят, что-то там высматривают, что-то ищут разные люди приходят и в нетрезвом состоянии я видела шли туда ребята. Ну, всех как-то, ну что-то манит, всех это при. О, папа тебя выпусти. <соценно> <соценно> обнимашки, обнимашки, они <соценно> а <не дам>. <соценно> О, сколько ребят! Марк впечатлился, все, все погнал догонять, смотри, какие повторушки. Ренат, Ренат. Режа, надо срочно покупать велосипед, Ренат так бежит, Марк. Уже маленький велосипед, а тот синий он у нас совсем уже развалился, там даже металл перегнил, поэтому мы его выкинули. Марк, остановись, Марк! Даже не слышно. Остан... Разворачивайся. Yeah, yeah. А вот мы прямо идем и пряемся в АТБ. Не, yeah, yeah. ну мы сегодня в АТБ не пойдем. <laughs> собирается мы Завтра сходим в АТБ уже. Yeah, Марк yeah. ездит, Ирина чинит. Это как так? Okay. Это цепь цеп спала, да? Yeah. Yeah. Марк, вообще-то ты должен это делать, наверное. Ну, у нас Ренат все может. Отцепить? А зачем отцепить? -то ну, всё? тогда это, это не получится прикипить. А, ну хорошо, давай. Отцепить ты... так. Ты уже чинил, да? Да, М -м. я чинил. Я пробовала. Я сначала я это ставила, а потом это... А я это не получала. Угу, Дошли до магазинчиков. Который, я говорила, очень удобно, Недалеко расположена от ЭТБ Вот чиз, Вайн мы сейчас зайдем сюда Но перед этим нам надо маску купить Забыли маску И Сережа зашел в аптеку 2,50, да, не 80 А, 40. а 40 гривен, да Ой, ужас Как кафешка можно А, суши, пицца, ну и кофе Можно посидеть Помечтайте, посмотреть на трассу. Где? А вот за столиками, кстати. А почему здесь шампанское? Потому что этот магазин продает сыр, шампанское, вино. Амон. 54 гривны за сколько? 100 грамм. Сыры вкусные, я уже неоднократно говорила, поэтому кто вдруг проезжает, едет там, возможно, в сторону Запорожья. Тут много, кстати, всяких разных мест дачных, возможно, у кого-то дача, поэтому можете заехать попробовать сыр. И мама моя сюда, когда приезжала ко мне, приходила, покупала, говорит, цена очень хорошая и вкусная. Шарик, держите шарик, дарят. Спасибо большое. Ой, держи! Спасибо. Большое. Класс. Вот это да. Не зря мы сходили, да? Да. Супер.